Иди за белым кроликом За белым кроликом Там прикольно, вот увидишь. <свёзд> <свёзд> да, конечно, я иду. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Дома кто есть?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 Стреляет. Я не припоминаю, чтобы он когда-либо говорил о кролике. Это явление часто встречается у параноидальных шизофреников. Пив, -па! ой-ой-ой! Умирает зайчик мой! Ах, какой я несчастный! Не везет мне в жизни. Принесли его домой. Оказался он живой. Я покажу тебе глубоко ли кролича нара. Только в перновый куст не бросай. Мы просто хотим ему помочь. Я покажу тебе глубоко ли кроличья нара. Я покажу тебе глубоко ли кроличья нара. Тут ловушек Ступить негде Я покажу тебе ли кроличья нара Только в терновый куст не бросай Я смотрю вас на Василия в полном разгаре Только в терновый куст не бросай Только в терновый куст не бросай